приветствую вас уважаемые рыбки наконец-то вы у меня поднялись уже на третье место по результатам прошлого периода и хочу сказать что вы большие молодцы благодарю вас за ваши лайки за вашу поддержку надеюсь что вы в дальнейшем будете мне помогать а сейчас мы приступим к прогнозу и посмотрим, что же ожидает вас в период движения Венеры по знаку зодиака Лев. Лев является для вас домом работы и здоровья. Ну Сама по себе Венера во Льве, она очень яркая, очень эмоциональная. Я думаю, что вы уже немножечко порадовались любовным делам, которые были. Накануне данного периода, поскольку у вас был задет максимально ваш дом любви. Ну а сейчас пришло время поработать. А для кого-то, может быть, будет еще и любовь на работе. Сейчас посмотрим. Ну, начнем. С каким настроением вы вступите в данный период? Ну, как минимум, Юпитер продолжает освещать вам ваш путь. Скорее всего, он формирует у большинства из вас очень положительные аспекты, особенно для тех, кто родился в начале, ну, где-то там до числа примерно там, 6, 7, 8 марта. И многие из вас находятся в таком ну, приподнятом состоянии эмоциональном таком упоении всем происходящим и это придает вам ну, некоторые загадочности романтичности а с другой стороны ну немножко такой оторванности от жизни хорошо давайте же посмотрим чем что нам принесет конец месяца 29 30 июня марс будет в точной оппозиции к сатурну сатурн для вас это зона чего-то тайного скрытого Марс будет находиться в зоне работы. Смотрите, возможно, поиски врагов, недоброжелателей на месте работы, возможно, конфликтные ситуации, но здесь идет как-то больше указание именно на взаимоотношения с мужчинами, со служивцами. По сути, это аспект одного-полутора дней, и вполне можете его легко преодолеть. Либо это могут некоторые быть травмоопасные ситуации на работе. Постарайтесь никуда не лезть и обходить опасные места на работе стороной. Теперь с шестого-седьмого. Так, шестого-седьмого. Ой, немножечко не постел. Шестое, седьмое, ноль, седьмое, наберем. У нас здесь Венера приблизится к Марсу. И они вместе образуют оппозицию к Сатурну. Смотрите, возможно, какие-то финансовые неудачи тоже на работе. Возможно, какое-то нехорошее самочувствие себя в эти дни. Будете чувствовать себя не очень хорошо. Эмоциональный холод, конфликтность будет повышена плюс здесь будет еще затронут третий дом смотрите можете поругаться просто с кем-то поссориться поругаться кто-то вас может воспринять как человека чертого не может быть даже им это и покажется а кстати еще здесь есть указание на знаете что либо травматичность травмы травмы на рабочем месте или же неприятности из-за сплетен, поскольку здесь затронут 12 дом. Поэтому дом всего тайного скрытого. Обращайте. Следите за своими язычком. Так, 7-8 Венера с Марсом образует квадрат к Урану. Ну, вот он с 7-8 будет работать. Вот этот аспект. Хорошо. Ну, я бы сказала, что желательно вот где-то с 29 июня. По 8 июля постараться сдерживать свои эмоциональные порывы. Это все временно, все пройдет. И ситуация во второй половине месяца она значительно выровняется. С 9 по 13 июля Венера соединится с Марсом в вашем доме работы. Ой, ну я хочу сказать, что вы будете очень харизматичны в эти дни, вы будете очень привлекательны, будете нравиться. Всем, кого будете встречать на своем рабочем месте, будете располагать, к себе у вас получится быть, ну, скажем так, что в эти дни вот лучше всего обращаться к своему руководителю. Я думаю, что у вас с ним получится договориться. Можно просить о повышении, можно просить о поднятии зарплаты ну, и о любых других привилегиях. Десятого у нас произойдет новолуние. Новолуние будет в раке для вас. Рак – это зона любви, поэтому постарайтесь. Ну, здесь идет очень шикарный аспект, чувственный. Ну, Я даже не знаю, что тут вам можно рекомендовать. Я думаю, что этот день сам по себе пройдет очень благополучно. И, и вы будете настроены на любовь, эмоционально отзы будете эмоционально отзывчивы к своему любимым и получите в ответ то же самое. С 11 июля Меркурий перейдет в знак рака и у вас появится, ну, наверное, желание как-то больше разговаривать в ваших взаимоотношениях, о семье, о совместной жизни, о вашем совместном будущем, о детях. Для тех, кто уже в парах, те как-то будут больше планировать свое потомство. А может быть, захотят приступить к действию. Но ну, разговоры будут. Также в этот период будут благоприятные поездки со своими детьми, со своими любимыми местами отдыха. После 16 числа ситуация начнет потихонечку выравниваться. И последние дни данного периода до 21 числа будут достаточно благоприятны здесь конечно немножко у вас будет напряжена сфера любви но теоретически она вас затронуть не должна это только лишь касается раков в большей степени единственное что что здесь возможен соблазн некий соблазн где-то уже после 18 -го, 19 -го, 20 -го, 21 -го соблазн Соблазны, связанные с поездкой. Поездкой. Может быть, вас могут уговорить, например, поработать сверхнормы или посетить какой-то другой участок и будут соблазнять вас деньгами. Ну, подумайте, насколько вам это необходимо. По здоровью, кстати, тоже ситуация неплохая. Марс. А с Венерой они дают ну, быстрое течение болезни, если бывают быстрое выздоровление. Ну, я думаю, что у вас все должно быть хорошо. Ну, на сегодня по астрологии мы закончили. А сейчас мы перейдем к прогнозам на дорогу. Итак, рыбки, рыбусечки, давайте посмотрим, вообще, как вас будут воспринимать окружающие. В вот, ближайший период, пока Венера будет двигаться по знаку Зодиака греха. Вы будете находиться в напряжении и в состоянии защиты. А от кого вы будете защищаться? От чего? Интересно. От мужчины. И это касается как и мальчиков, так и девочек, поскольку это может еще быть связано и с вашим мужем, и с вашим отцом, и с вашим руководителем. Ну, видимо, будут какие-то наезды на вас с его стороны. А давайте посмотрим, что у вас будет происходить в ваших денежках. Мир, ситуация разрешения, расширения. Но я могу сказать, что здесь у вас будет улучшение. А возможно появятся еще дополнительные источники дохода вы знаете как идет, как раскрытие канала начинает работать так, теперь еще здесь есть указание на то, что вы можете неожиданно уйти, уволиться, например это может быть связано с тем, что кто-то устанется, хочет отдохнуть вот и все, просто ему так стукнет в голову Хорошо. Что ждать вас на работе? Работа, карьера, работа и карьера. Ой, ну какая работа, какая карьера? Работать вообще не хочется, правда? Вот, вот посмотрите, ну, что, что тут происходит? Трое, сообразим на трейф называется. То есть на работе хочется не работать, хочется отдыхать, хочется гулять, не до работы. Слушайте, рыбы, если будет возможность, то лучше уйдите в отпуск, потому что на работе вы будете вообще малоэффективны в этот ближайший период. Хорошо, давайте посмотрим, что ожидает дома в семье. Представители знака зодиака рыб. Ой, тут какие-то переживания. Так, из-за чего? Что это тут? Любовные треугольники, сердечная боль. Ну, давайте посмотрим, с чем она связана. А с какими-то переменами. Либо поездка, либо перемены по фортуне. Хорошо, Переменный с чем? Ну, Смотрите, тут неожиданные ситуации либо по любовной теме, либо это у кого-то с детьми. Могут быть какие-то ситуации, которые ну, могут быть для вас немножко неприятными. Что-то вас огорчит, огорчат детки или огорчат ваши любимые. Хорошо, а давайте в тех парах спросим, которые встречаются в тех парах любви, в которых встречается. Ой, ну здесь для девочек мужчина. Король, король, кубковый, рыбы рак, скорпион внимательный, заботливый, несет свою любовь в своем кубке. Но будьте осторожны, они ищут те хитруны. А для мальчиков. Для мальчиков они ищут успокоение у некоторой женщины. Скорее всего, они эту женщину знают. Это мать, это сестра, а может быть, это любимая девушка которую они воспринимают уже как свою будущую жену. И хочется им пожаловаться, хочется им, чтобы им кто-то утер слезки. Ну, в общем-то, здесь нового знакомства не видно. Здесь уже человек, который есть в вашем окружении. Хорошо, давайте спросим, что что что по здоровью ждет представителей знака зодиака рыбки. Все хорошо, вы не болеете, все у вас получится. Если нужно, то сдадите анализы, выпейте таблеточки. Ну, по тройке Пентакли, как правило, здесь нет никаких серьезных опасений. Так, про любовь спросили, про знакомство спросили. Что еще можно узнать? Ну, у меня обычно рыбы всегда просят про любовь как можно больше. Ну, Давайте зададим вопрос. Как будут развиваться ваши любовные перспективы любовные взаимоотношения в ближайший месяц ну здесь будут разговоры борьба желание завоевать но я могу сказать так, что за девушками будет идти борьба с девушкой. Борьба, желание ее завоевать. Возможно, приглашение даже в какую-то поездку, на отдых. Если снова здесь тема отдыха проигрывается. Если будет получаться, обязательно съездите и отдохните. Даже если это будет куда-то недалеко. Вот она колесница. Двигается вперед. Поездка. Вот это отдых такое ленивое времяпровождение и туз жезлов даже возможно еще и знакомство в пути если ну, кого-то это интересует то есть где-то на новом месте хорошо давайте главный совет для вас спросим главный совет для рыбок главный свет для рыбок в данный период Ой, у меня сразу же, я не той стороны взяла колоду, мне выпал туз жезлов. Но сейчас я еще раз перетяну. На всякий случай. Главный совет для рыбок. Мир. Расширяйте свои горизонты. Езжайте, отдыхайте, что-то меняйте в своей жизни. Не держите за старое, не держите за прошлое. Даже где-то включайте и... Ну, не хочется говорить глупость, но, знаете, безуминку. Вообще, это карта путешествия тоже, чего-то нового. И все у вас будет хорошо. Я вообще вижу, что в ближайший период будете идти налегке, с праздником в душе и в сердце. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен, интересен. И до встречи в следующих периодах.